Фестиваль в ритме танца, мировая классика, премьерные спектакли Большого театра Беларуси и гастрольное выступление известных балетных коллективов с 21 по 28 июня. Балетное лето в Большом.